Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре игра Mind Birds. Это денежные птички Таких проектов много в интернете Но этот Привлекательным оказался для меня Вот смотрите Здесь минимальная стоимость птички 50 рублей 5000 серебра Вот И самая крутая птичка Стоит 9000 рублей Доход у этой супер птицы 88% ежемесячных. У остальных чуть поменьше, но довольно-таки большой доход. 36% минимальный. Да, проект рискованный, но он уже 67-й день работает. Пусть это даже четвертый сезон. Но можно окупить свои средства быстро. Быстро. Причем сделано как здесь. 50% прибыли идет на покупки и 50% для вывода. Если решили вкладывать деньги, но я предупреждаю о рисках, как всегда, то вложили 50% пусть развивается, там, покупаем еще птиц. Остальные 50% потихонечку выводим. Пока этот проект, так сказать, не соскамился или что-то с ним не произошло. В общем, ну, это все рискованные проекты, ребят. Поэтому надо здесь аккуратно. Вот смотрите, резерв проекта 2 миллиона, 2,5 миллиона почти. И выплачено 1 миллион 768. 000. Проект платит, мы сейчас это увидим. Вот в проекте, значит, в этой игре 35 893 человека на данный момент. На момент записи видео. Давайте расскажу о плюсах проекта. При регистрации нам дают птичку эквивалентом 50 рублей. Ну, это самая маленькая, которая. Она уже, в свою очередь, начинает приносить доход. Доход в виде яиц. Вот яйца, видите? Вот она, одна птичка была бесплатно дана. Это уже вот я вложил деньги. Вы уже сами думаете вкладывать, не вкладывать. Вот сейчас накопилось яиц. Здесь... Получается полтора миллиона яиц. Это будет примерно 159 рублей. Из них половина уйдет на покупки, половина уйдет для вывода. Давайте обменяем. Так, обменяли. Вот теперь смотрите: 10 тысяч у нас упало на покупки. Да, всего накопилось на покупке 10 тысяч. Мы можем купить птицу. Так, ну вот за 15 мы не купим, надо еще подкопить. Но она будет приносить больший доход, 41%. Но лучше быстренько проинвестировать, купить две вот таких птицы. Раз. Так, купили еще одну. Смотрим. Все. Теперь будет три птицы вот этих маленьких нести. И яиц больше будут нести, чем до этого одна несла. Ну и плюс вот эти по-крупному будут. Можно заходить и обменивать чуть ли не каждую секунду эти яйца. Еще один плюс проекта это зона бонусов. Здесь множество бонусов, ежедневный дают бонус. Кликаем по ссылочке и вот получили бонус. И ежечастный то же самое. Кликаем по ссылочке, получаем еще один бонус. Есть бонус с риском, нажимаем. Также переходим по ссылочке. Вот, Тропик Birds, кстати, тоже классный проект. Оставлю ссылочку в описании. И получаем свой бонус. Бонус зачислен. Вот, нам зачислили 19 серебра. Также есть игровая зона. Здесь можно сыграть в лотерейку. Камень, ножницы, бумага. И вот серебро в подарок. Это выполняемые квесты. Выполняйте квесты, получаете за них серебро. Вот, набрать рефералов, например, 50 штук. Прокликать в серфинге. Кстати, здесь серфинг неплохой. Вот он. Серфинг, пожалуйста. Можно получать деньги с этого. Если вы не хотите вкладываться, можете получать бонусы ежечасно, каждый день. И также просматривая серфинге сайты. Есть функция автореферал. То есть вы за 300 рублей покупаете место. Вы сдвигаете вот этого человека, который получает сейчас рефералов, которые зарегистрировались не по реферальной ссылке, да, а сами нашли проект, зарегистрировались на проекте. И таким образом админ нам дает этих рефералов. Если вы оплатите 300 рублей, то будут свежие рефералы подключаться под вас. Реферальная система. Расскажу про реферальную систему. Реферальная система двухуровневая. Первый уровень 8%. За пополнение рефералами вам дают 8%. За пополнение рефералами второго уровня вам дают 2%. То есть 10% это реферальные, грубо говоря. Это дает стабильность проекту, потому что когда обещают большие проценты, это само собой понятно, что все проект может быстро-быстро развалиться. Обратите внимание, что вознаграждение выплачивается на ваш баланс для выплаты. Это очень классно, поэтому как только люди пополняются, вы можете выводить уже эти средства на платежные системы. Заказать выплату можно на Payer, Beeline, MTS, Мегафон, теле 2 Kiwi, пожалуйста. Заказываю выплату 9300 серебра, это 93 рубля будет. Средства успешно выплачены. Проверяем. Вот на пэйр кошелек пришли 92 рубля 12 копеек. да, Это с комиссией, потому что. И так далее. То есть, птички приносят яйца, мы их меняем на серебро. Серебро уже вымениваем на рубли. Выводим. Да, кстати, забыл сказать, если кто-то хочет развить сильно-сильно и быстро, чтобы птички приносили большой доход, он может средства не выводить, да, а обменять, например, вот эти средства для вывода, обменять их. Например, на покупки, да, средства на покупки. Причем будет дан 10% бонус дополнительно к этим деньгам. Тоже как поощрение неплохое. И вы можете уже купить еще больше птиц, в свою очередь, которые будут приносить еще больше дохода. В общем, думайте сами, решайте, как, как вам поступать, свою стратегию разрабатывайте. Но, в принципе, 50% для покупок и 50% для вывода, это довольно неплохо. Учитывая, что птицы дают очень быстро яйца. да Вот сейчас, пока мы записывали видео, уже вот 2500 яиц накопилось. Можно их снять. И вот уже рубль, грубо говоря, полтора рубля уже на покупке. Пополнить баланс можно несколькими способами. Можно с пейр кошелька. Можно фри касса. Проект рабочий, кому понравилось видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте колокольчик поставить, потому что я регулярно буду выкладывать еще новые проекты, не только экономические игры, но еще другие перспективные по направлениям с криптовалютами связанные и что-то другое еще, это будет интересно. И кстати, посмотрите, статистика проекта показывает. Что рейтинг участников по заработку, вот, вот, говорит о чем. 156 тысяч человек уже заработал с этого проекта. По количеству рефералов. Люди привлекаются, потому что это им нравится. Пожалуйста, выплаты, выплаты идут. Идут. Да, выплачивают понемножку, кто-то заказывает небольшие выплаты. Вот, кстати, наша выплата 93 рубля. Пополнение баланса тоже пополняют, пополняют. Можете хоть на сколько пополнить, хоть на 7 рублей, пожалуйста. Ладно, всем пока, ставьте лайк.